Свечи, елка, Новый год. Поздравление и признание. Радость крыса нам несет. Исполнение желаний. бой курантов, блеск свечей. Год молодой уж на пороге. шустра мышка поживее, разукрась румянцем щеки. Счастье полны сундуки. Принеси-ка нам скорее. Сделай кошельки туги, Ну а жизнь повеселее. Пусть нас в будущем году не касаются тревоги. Будем жизнью мы в ладу. И здоровы руки-ноги. Крысу встретим у ворот. Загадай мною желание. Пусть везучим будет год Без незгод и без страданий. Откуда такая чудо-юда? из дому. из дому? Из а тепло ли девица, Тепло, батюшка-морозушка, тепло. Подружка милая моя, тебя спешу поздравить я. В год крысы розою цвести, на крыльях счастья лети. Живи без скуки и хлопот, пусть будет добрым Новый год. Придут удача и успех, и льется твой веселый смех.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 Любимый мой, тебя я поздравляю, пусть крыса только радость принесет, от всей души родной тебе желаю от жизни получать, сполна щедрот, сверкают пусть глаза твои от счастья, а в сердце пребывает лишь любовь, обходит стороною все ненастия, и страсть кипит, волнуя в венах кровь. Вдруг поспеши, зря тиять минут не надо. Что не сказано, скажи, не моя надо. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Ну, это давно повелось. Не за горами Новый год. Спешу поздравить вас, друзья. Ускорился курантов ход. Уж покидает нас свинья. На смену крысы ей идет. Давайте двери распахнем. Добро нам мышка принесет. А зло пускай горит огнем. Желаю вам в достатке жить. Забыла бедность, чтоб к вам путь. Беды не знать и не тужить. В Доминикане отдохнуть. Пусть на работе будет лад. Почаще премию дают, пускай растет на книжке вклад, А в доме счастье и уют. Смотри, не замерзай! Смотри, с надеждой ночную си, Не крепко ладонь живай, И все, о чем мечтал, спроси, Загадывай и желай! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Зимой и летом стройная зеленая была. Пусть подхватят в этот вечер там и тут. Эту песенку мою про пять минут, но пока я песню пела, пять минут уж пролетела. На вълод часы двенадцать бьют.